Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. В этом видео продолжаю обзор проекта BINX. Я в нем зарегистрировался буквально три дня назад. На данный момент у меня заработано 28 925 рублей. Выплаты здесь происходят инстантом, то есть моментально. Я сегодня вам еще раз это продемонстрирую, как происходит вывод. Сегодня мы с вами рассмотрим подробно маркетинг, почему выгодно, так скажем, сюда заходить. Ну, в каком плане выгодно, то что? Здесь каждый, по сути, человек может получить и переливы, и, соответственно, деньги. Если вы работаете лично, то есть с личных партнеров вы получаете всегда 50%. То есть, ну, например, вот есть бинар за 1600, я его пока не покупал. То есть личный партнер, либо личный клон, который у вас образуется, вы получаете от него, ну, с этого бинара 800 рублей. Ну, то есть 50%. И с каждого партнера вы получаете 10% в глубину. Давайте рассмотрим сначала бинарный маркетинг, да, а потом мы перейдем на маркетинг Бриз, по которому выплаты идут по 51 тысячу рублей, когда вы закрываете пятый стол. Пятый стол у меня уже практически закрыт вот за эти три дня. Я сейчас тоже немножечко об этом маркетинге расскажу. Давайте откроем первый бинар, стоимость его всего лишь 50 рублей. Я рекомендую хотя бы попробовать начать с него, то есть 50 рублей, и вот мой доход 2305 за 3 дня, да, то есть с этого бинара. Чем он интересен? Давайте зайдем в детали, то что а, здесь бинар идет а, на 5 уровней в глубину, вот он, видите, у меня весь заполнен, и а, одновременно с этим, то есть как он заполняется, видите, у меня 63 места заполнено, а, постепенно у вас появляются клоны, да, которые заполняют, а, так скажем, места, в этом бинаре слева направо то есть, если мы сейчас э, посмотрим например вот мой первый клон вот он мой второй клон сюда встал да и э, сейчас посмотрим если третий найдем какой-нибудь да вот он третий клон тоже встал то есть э, дальше структура идет также в глубину да, но только уже строится вот под этими клонами которые у вас появляются да также заполняется вся матрица то есть э, что хочу сказать даже вот в первом маркетинге, то есть, где заполнено 63 места, у меня есть одно место, да, и появилось еще три. То есть я помог трем партнерам получить выплату. Ну, например, вот я, когда мой клон стал сюда, соответственно, вот этот партнер Галина, FlexPro, Алина, да, получили по 10%, и вот даже Виктор, да, получили по 10% от моего клона. Да, то есть, по сути, я дал перелив сразу нескольким людям. И, соответственно, когда они работают, да, то есть эти люди, они же тоже регистрируют партнеров, эти партнеры идут сюда вниз и заполняют вот это вот все, так скажем, весь этот бинар туда дальше в глубину и также помогают уже в дальнейшем моим клонам. То есть, например, Наталья пригласила партнера, этот партнер становится под моего клона там, и так далее. Да? То есть, очень быстро все заполняется и, соответственно, практически здесь идет такая командная работа. Да? То есть, если все работают, все заполняется быстро. Если кто-то не работает, в любом случае, рано или поздно он получает а, какой-то перелив и грубо говоря закрывается его матрица здесь вы видите баланс клонов то есть вот у меня на балансе сейчас 25 рублей уже накопилось как только накапливается 50 соответственно автоматически здесь все обнуляется и появляется еще один клон который становится в пустое место под каким-то из моих личных ну не личных а под моим каким-то партнером да, где есть место вот здесь например вот накопилось 200 рублей до да, как 400 накопится также этот клон встанет под какого-то из партнеров здесь вы видите уже обнулилось да это значит что ну, давайте откроем э, матрицы на 8 бинар точнее на 800 рублей мы видим вот он евгений да соответственно мой первый аккаунт и вот он мой второй аккаунт встал а да, то есть он э, точнее вот второй аккаунт встал сюда заполнил, э, грубо говоря э, пустое место да соответственно вот эти люди получили от меня ну, грубо говоря, деньги, да, по переливу от моего, причем, клона. И дальше команда, соответственно, выстраивается слева направо. И мы видим, вот мой третий клон. Да, соответственно, как только опять накопится там 800 рублей, будет четвертый клон встанет, например, под Романа уже, да, вот сюда. И так далее, да, то есть все будет заполняться. И то же самое происходит у всех остальных людей. То есть, например, вот у этого человека также там заполнилось все это, он получил деньги, у него хватило на следующего клона. И этот клон может стать, опять же, в, в этой иерархии, например, подромана, ну и так далее. То есть тут, по сути, все получают переливы, и если команда работает, то можно зарабатывать достаточно много денег. Ну, на, давайте, допустим, зайдем на какого-то э, партнера, например, партнер Алина, да, то есть можно посмотреть все данные, и мы видим, что по этой матрице Алина заработала, например, 1065 рублей. Вот, это что касается у нас э, глобальной матрицы, да. То есть бинара. А какие бинары я рекомендую вам покупать? Покупаете первый, второй, третий, четвертый и пятый. Да? Потом заработали денег, перешли на шестой. Ну а так можете, конечно, взять просто первый себе бинар. А, и, грубо говоря, начать с него. Да? 50 рублей, я думаю, есть у каждого. Да и 100 рублей есть тоже у каждого человека. Да и 200, и 400. То есть это уже на ваше усмотрение. То есть чем... Больше стоимость бинара, тем больше вы, соответственно, можете, например, зарабатывать. То есть, вот здесь вы видите, с бинара даже в 50 рублей я заработал 2330 рублей. Со второго 3, 370, вот с 200 рублей 4 980 и так далее. Да? То есть, здесь прямо вот реально чувствуется командная работа. И вот мне опять что-то прилетело, уже 29 тысяч грубо говоря, заработано. Давайте мы перейдем теперь к следующему маркетингу, который выплаты здесь не моментальные, конечно, да. но я опять же рекомендую заходить в этот маркетинг. Стоимость его первого стола 50 рублей. Вот здесь вот вы можете увидеть стол 50 рублей, потом идет 200 рублей и 800 рублей третий стол. Четвертый и пятый столы заполняются уже за счет вашей работы, ну, за счет работы вас и вашей команды. Покупая эти столы, вы не сразу получаете деньги, то есть вы получаете рекламные просмотры. Да, и благодаря вот этим столам постепенно вы выходите на пятую матрицу. Сейчас покажу. Вот она, пятый стол. У меня здесь уже три места заполнены. Как только у меня будет заполнено 7 мест, я, соответственно, получаю сразу же выплату в 51. Рублей. Вот, в принципе, как это э, работает. Давайте зайдем, например, в какой-нибудь стол. Например, первый стол. Да, и э, я в предыдущих видео рассказывал, что как как, как заходить сюда. Да, то есть, как заходить в этот маркетинг. Заходить очень просто. То есть, в первом столе я выкупил все, э, то есть, я купил клонов. Да, сразу 7 клонов. То есть, вот, вот, вот так вот все заполнил. Для чего я это сделал? Для того, чтобы когда команда ко мне присоединяется, например, вот Евгений Ванин сейчас возьмем одного клона, да, то есть вы видите, подо мной выстраивается команда под всеми клонами постепенно, да, и все эти семь клонов переходят потом во второй стол, они уже перешли, эти семь клонов потом в третий, потом в четвертый, да, и потом, соответственно, в пятый стол, по которому идет выплата 51 тысяча рублей. Поначалу это может быть не такой быстрый процесс. Сейчас вот три дня прошло, то есть за три дня я добрался как раз до пятого стола. Что будет происходить дальше? Да, то есть мне осталось, по сути, сюда перейдут вот эти вот мои, с первого стола перейдут сюда все мои оставшиеся четыре клона. Я получаю выплату 51 тысячу рублей. Но что происходит дальше? Вот у этого клона, по сути, будет заполнено уже два места. И у этого клона также будет заполнено два места. И, по, по сути, останется, чтобы сюда присоединилось также четыре партнера, грубо говоря, под каждого, и опять я получаю выплату 51 тысяча рублей, то есть все пойдет намного быстрее. Поэтому я ну, снимал видео, где рекомендовал покупать первый стол, все семь клонов, потом заходить на второй стол, также покупать одного клона, да, под которого все встанут. И третий стол, да, то есть, ну, по максимуму тут можно купить всего лишь три стола. А дальше уже, соответственно, вы либо с переливов все это заполняется, да, либо вы сами работаете. В общем, здесь вам выбирать самим. стоимость. Давайте еще раз покажу э, маркетинга Бриз. Сейчас он обновится. Э, Первый стол стоит 50 рублей, второй 200 и третий 800. То есть, вам по сути нужно всего лишь 1050 рублей для того, чтобы э, открыть все эти три стола. Ну, как 1050. Вот если первый стол вы будете открывать по э, тому, как я рассказываю. Рассказываю я это в инструкции, которую вы найдете прямо под этим видео. То есть, покупая 7 клонов, у вас обойдется первый стол 350 рублей. Второй 200 рублей, то есть, это 550 рублей. И 800, ну получается 1350 рублей вам нужно потратить, чтобы эти три стола закрыть. И дальше, грубо говоря, работать на э, достижение вот этого вот пятого уровня. да, То есть, чтобы закрылся пятый стол. А дальше уже, когда все вот видите, у меня здесь уже клонов 490, сюда 155, здесь 82, здесь уже 20. Да, и постепенно, грубо говоря, в любом случае партнеры Моих клонов продвигают на пятый стол Потом они сами сюда попадают на пятый стол И, грубо говоря, начинает вся эта тема работать В той инструкции, которую найдете под этим видео Там увидите, что люди здесь получают Некоторые даже есть люди, которые получили более 3 миллионов рублей за полтора месяца работы То есть маркетинг очень крутой И самое главное, что вы здесь покупаете не пустое место а Вы покупаете, по сути, рекламу то есть, за 50 рублей вы получаете 1000 рекламных просмотров, за 200 рублей 4000 рекламных просмотров, то есть за второй стол. Ну и за третий стол 16 тысяч рекламных просмотров. Как-то так. Вот. А в чем еще суть? Да? То есть, когда первый стол вы покупаете, если вы берете одного клона, то вам нужно будет каждую неделю по одному клону покупать, чтобы не вылететь из этого стола. Да? Вот, Но если вы покупаете сразу 7 клонов, то, грубо говоря, вы на 7 недель себе продляете вот этот вот оплаченный период. Вот у меня, видите, до 02, 09, 2020 а, Все работает. Да. То есть после этого мне нужно опять будет купить клона. Этот клон попадет под какого-то из моих партнеров там, и так далее. То есть здесь идет такой постоянный, грубо говоря, заработок. Самое главное разогнаться. Ну и давайте теперь покажу, как выводятся деньги. Я уже не раз показывал, все происходит инстантом. Вывод денег нажимаем. Вывод денег доступен, когда у вас они уже появятся на счету. У меня сейчас видите на балансе 6040 рублей. Давайте мы их соответственно выведем на Payer. Здесь можно на Яндекс вывести. Я ввожу сумму 6000 рублей. Здесь у меня вот он мой кошелек. Нажимаю продолжить. Нажимаю «Подтвердить» и «Снять» и, соответственно, захожу в «Яндекс» почту. Так, у меня пришло подтверждение. И вводим вот этот вот код. Давайте сейчас мы его введем. Нажимаем подтвердить. Заходим в PR-кошелек. У меня сейчас баланс 536. Давайте обновим баланс. Так и мы сорок один семь И вот пришли шесть тысяч рублей. Давайте посмотрим, вот сюда зайдем. Вот они пять тысяч шестьсот сорок шесть рублей точнее. Там небольшой процент еще берется. Все. То есть вот, как говорится, моментально. Вот время 16.37, 16.37. В общем, друзья, рекомендую данный проект. Обязательно его рассмотрите. Здесь очень просто. Во-первых, недорогой вход. Во-вторых, вы получаете рекламу. И, в-третьих, если вы ну, развиваетесь дальше, да, то можно очень быстро дойти там, и до пятого стола за счет переливов, за счет того, что команда над вами работает и так далее. Ну и сами не сидите на месте, потому что многие приходят и думают, что на переливах можно много заработать. Если вы сами не работаете то не ждите больших денег. Если хотите много зарабатывать, соответственно, нужно приглашать в этот проект, нужно рекламировать. То есть ну, на, на, на начальном этапе нужно создавать свою какую-то команду. Желательно, опять же. Да? Не хотите создавать, ну, можете ждать переливов. соответственно. Да? То есть в любом случае, даже если мы возьмем первый маркетинг, вот этот, глобальная матрица, даже 10% с пяти уровней, да, то есть когда под вами все это заполняется, то в любом случае вы заработаете больше, чем туда, как говорится, вложили. Вот, пожалуйста, то есть только-только мы записывали видео, было 29 тысяч, еще вот 720 рублей упало, то есть постоянно, грубо говоря, все это работает, все падает, падает потихонечку и так далее, все это заполняется. Вот мы видим здесь, закрылась у меня матрица, да, то есть упало 80 рублей то есть 10 процентов дополнительно наклона да который потом еще под кого-то попадет в общем друзья ссылочка на инструкцию будет находиться прямо под этим видео там я пока ну, показываю когда я зарегистрировался как я оплачиваю все эти матрицы я рекомендую действовать по той схеме о которой я рассказываю тогда будет ну, грубо говоря как говорится толк да, от этого деньги небольшие в общем на этом все, с вами на связи был Евгений Ванин, не забывайте подписываться на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео и в ближайшее время по этому проекту я для вас сделаю бесплатную воронку, на которую вы сможете привлекать партнеров, рефералов и грубо говоря на этом зарабатывать. Всем счастливо, пока-пока.